Подведем итоги года медиатренды 2017, так как их оценивают участники медиасообщества и поможет подводить итоги нам. Алла Шарко. Добрый вечер. Эта часть на самом деле будет совсем не скучной она будет очень быстрой, и потом мы снова будем разыгрывать, веселиться. Но ну, а сейчас мы все-таки, как и многие организации, хотели, конечно, подвести итоги. Ну а какие итоги может подвести пресс-клуб? Естественно, это медиа-тренды этого года. Вы сами знаете, насколько все, в общем, меняется, и с каждым годом эти изменения происходят все более активно и более насыщенной становится жизнь. И я хотела бы озвучить все эти медиатренды не, от, не совсем от лица пресс-клуба. Мы пригласили экспертов, которые со стороны несколько оценили ситуацию на медиарынке и вообще в медиа в нашей стране в этом году. И мы начинаем. Тренд номер один. Происходит переформатирование информационного рынка. Я приглашаю сюда Ирину Виданову, соучредителя и издателя Сити Док. Добрый вечер. На самом деле это фактическая клатерия, потому что я не веду, как будут выглядеть слайды, и не зусим веду, какими будут тренды. Это было по принципе приходите до нас на встречу, поразмовляем про разные тренды, а после Mm, а вы будете презентовать вот это, так что пресс-клуб, дякую за запрошение, и попробуем сейчас разом это сделать. Да, и по принцип принципа для презентации был такие, как человек был не заангажированный, у ту участку тренда про якую он рассказывает, поэтому я буду презентовать региональные тренды от а, мяча сописа, которые даются включно у Менск. Что а, зауважили эксперты, это то, а, что сопроводы, а, это уже тренд, который идея а, с попередних а, годов, и в этом году он стал сопроводы зауаженным, и это, конечно, на. Что региональные новиновые онлайн-медиа являются лидерами не усе, все, а ле на многие на своих региональных рынках и там сопроводы. С ними нема кому бодаться и они вельми так упэлненно займают свои регионы, и не Некоторые из них выходят на иншые областные города некоторые не которые у межах своего региона, и это, саправды, бачные, уважные, отзначные уже не только медиа с упольностью, але и бизнесу, с тренд, який, я спадзеюся, будет протягиваться и в наступном годе. А, больше за то, Некоторые региональные медиа занимают ведучые позиции у национальных рейтингах и аудитории некоторых из них, например, сильных, былых сильных новостей Гомеля, теперь это Гомель Тодей, конкуруют им леку и с национальными выданьями. Еще одним трендом, который в региональном сабтренде, саб который означали фактично, все эксперты, это то, что в этом году зауважно региональные выдания стали уплывать э, у силу разных обставинов на национальную информационную повестку. Я думаю, что самым ярким, хоть и вельми сумным прикладом является история со смертью Александра Коржича у печах, якая з'явилась на Медея-Палесе, и пасля Медея-Палесе был, был тым ресурсом, який першим взял интервью у мате Коржича, Туль, пайшла, а эта история пошла и, саправду, всколыхнула всю Медею супольность И, и гэта, так само можно было приводить іншые приклады, или мы спонялись на этом, покольке это саправду, то, что все еще на слыху, на памяти, и на первой зе нами у наступных год так само. И? А мы так сама бачим, и тут уже я прям вот я к сети дох начинаю плясать радостную песенку, спевать и танжирить. Это такие свой собливы бум нишевых городских интернет ресурсов. Не все они появились, и у этом годе, которые появились ранее, але у этом годе они просто их стало зауважно больше, я не активны, я не у разных городах. Мы видим, як розные темы городские гуляют, и они поднимают вельми важные и грамадско-политические, социальные и урбанистические темы. И так само спадеемся, что это только начало этого веселого и интересного тренда. Дякую. Ирина, дякую великую. Я хочу отзначить, что э, на самом редке, э, ну, ГТ-тренд э, представляет Ирина и Ситидох, так как э, это, это и портал, який дает разные добрые советы. Направо и налево, Направо и налево так. И, конечно, предыдущий тренд с моей личной точки зрения, он связан с тем, что все-таки люди стали чему-то учиться, да, они стали узнавать что-то новое, и вот этот тренд обучения медиаменеджменту, который безумно действительно безумно да, да, тренд. Вы же догадались, что его представляю я. Дело в том, что очень долго мы мечтали о том чтобы это то есть это было очень очевидно нужно этому рынку но очень долго ничего этого мы не могли получить на рынке учили журналистов учили журналистов интервью репортажем и всему прочему но почему то упорно не учили медиа менеджеров я уверена на сто процентов что если бы в начале 90-х девяностых когда мы с нуля начали делать независимые медиа Беларуси. Если бы тогда учили не только журналистов, но и менеджеры, то я уверена, что за то время, которое нам было дано для роста, напомню, это было очень короткое время, буквально 5-6 лет, потом уже начались сложности, но мы бы выросли больше и мы бы были сильнее. В общем, в этом году у нас просто взрыв на этом рынке, аж три школы. Может быть, это даже слегка чересчур, но, тем не менее, три школы, у вас есть выбор, и это все прекрасные школы. Это медиашкола ИББ, школа медиа-менеджмента Белорусской ассоциации журналистов, и мы, как пресс-клуб, тоже в этом поучаствовали. В рамках ремедия у нас была школа цифровых лидеров, то есть лидеров цифровых медиа. Очень хочется, чтобы это было не разовый всплеск, а чтобы это стало вот такой постоянной тенденцией, чтобы мы могли учиться всем новым тенденциям медиа-менеджмента, чтобы рынок у нас развивался и мы вместе с ним. Спасибо. Спасибо, Юлия. Ну и, и конечно, э, в настоящее время медиа э, идут и к своей и аудитории, каким образом они идут. <свистит> Пришла и да, расскажет Енина Мельникова, редактор медиакритики и главный редактор «Зеленого портала». Добрый вечер всем. Да, я присоединяюсь к Ирине. История была так именно такая. Нас назначили и сказали, ну вы вот расскажете, как все это есть. Я честно Перед говоря, этим было длительное обсуждение. Да, там все было сложно. Я, честно говоря, да, у меня только один слайд, все будет очень быстро. На самом деле мы назвали это «Медиа идут к людям», потому что на самом деле последний год, то, что мы видели, что действительно а, случилась ситуация, при которой гора пошла к Магомету. То есть если до этого медиа все-таки ждали, когда к ним придут посетители, то сейчас ситуация изменилась, и изменилась она довольно кардинальным способом, как нам показалось. Два года назад медиакритика писала интервью с бывшим редактором э, «Московской афиши», и тогда он очень смело позволил себе предположить, что в скором времени мы будем читать новости в мессенджерах и часах. И это случилось. Да, кто такой байкер, я не знаю. <laughs> У меня нет этих контактов, но тем не менее. Это случилось. Мы стали читать новости в мессенджерах и часах, потому что медиа в конечном итоге поняли, что нужно идти к своим аудиториям. Эти аудитории ждут, что мы принесем им информацию туда, где они находятся. Мессенджеры позволяют нам э, очень конкретно выделять нашу аудиторию целевую, разговаривать с ними на том языке, на котором они привыкли с нами говорить и позволяют попадать нам вот в то, что называется экраном блокировки. Даже когда человек, в общем-то, не собирался получать новости, они к нам приходят. Я сама совсем недавно а, подключилась к Телеграму, и я немножко в шоке, честно говоря. Потому что раньше я представляла себя таким образом. Я решаю, что я хочу читать, а что нет. А сейчас меня находят разные медиа, они решают, что я их целевая аудитория, и каждый день они мне что-то рассказывают. И ладно только бы медиа, там есть какие-то юристы, там есть какие, ну уже понятные мне правозащитники и зоозащитники, но эти люди приносят мне ежедневно на тарелочке ту информацию, которую я, в общем-то, не заказывала, но в конечном итоге я ее употребляю. Ну и вторая часть вот диверсификации каналов распространения, о которой эксперты согласились, кроме мессенджеров, это еще история про пуш-сообщения. Э, как ни странно и как ни удивительно вновь для меня лично, потому что я чаще всего говорю «нет», когда мне предлагают присылать новости. Тем не менее, очень многие коллеги и в региональных медиа, в том числе признаются, что пуш-сообщения действительно играют очень важную роль для коммуникации с местными сообществами. Тот же Барановический Интэкспресс постоянно рассказывает о том, что значительная часть их аудитории получает информацию именно таким способом и очень за это благодарна. Вот такой тренд этого года. Спасибо, Янина. Ну, а каким образом все-таки э, медиа ловят нас и заставляют нас подписываться и смотреть? Вот расскажет э, нам Антон Цуряпин, заместитель главного редактора медиакритики. Антон, новые форматы, технологии – твоя тема. Yeah. Uh, добрый день или вечер. Uh... Я хотел рассказать про стримы, дроны и тесты. Это не совсем тренды, что-то, может быть, чуть-чуть уже антитренд отмирает. Вот И начнем со стримов. Что было со стримами в этом году? Они выстрелили. Почему они выстрелили? Потому что у людей появился экспон. Люди могут смотреть, люди могут себе позволить потоковое видео в интернете, которое не отбирает у них канал, на то, чтобы там параллельно еще работать. Раньше при Adiasel такое было, грубо говоря, невозможно. Вот, выстрелили стримы, мы видим на слайде, в какой день, и здесь у нас скриншот 34 магнет, сколько людей просмотрели стримы со дня воли и на следующий день. Цифры впечатляют. Раньше такого, насколько мне известно, в Беларуси просто никогда не было. Еще одна особенность стримов. Стримами массово пользуются люди, обыкновенные простые люди, которые никак не связаны с медиа. Но на основании этих стримов у медиа появляется контент. Мы вспоминаем, например, инфоповод про то, что в Беларуси начали штрафовать когда жительница Орши вела стрим из питомника для собак, и потом на основании этого стрима ей дали штраф, по-моему, 20 базовых величин. Вот. И это стало инфоповодом для республиканских медиа. Также был в прямом эфире задержание Эзмитера Дашкевича, тоже это было национальный уровень приняло. И дальше, теперь, продолжая мысли Рины, стримы, пере... а, дроны, это у нас уже дроны пошли, но и стримы тоже, они приходят в регионы. Теперь переходим к дронам, это скриншот страницы слудского инфокурьера, и мы видим, что здесь действительно уже редакция обзавелась, я сам видел, это DJI Phantom. Летают, используют, людям нравится. То есть, если вы национальная медиа, которая не имеет дрона, надо задуматься, потому что в региональных медиа, да, в Слуцке есть и в некоторых других медиа уже есть. И тут мы видим про Тесты. С одной стороны, тесты также приходят в регионы и появляются там, где их вообще никогда в жизни не было. Это одновременно и сайт КрайБай, и наш край – это Барановичи. Зеленый портал тесты появились. Они пользуются такой популярностью и в регионах, где аудитория не искушенная, которые не читает СетиДок, который делает тесты с 2014 года, им это интересно. И, ну вот, я общался тоже со Слуском. Слуски у нас начали делать тесты. Это довольно интересно их аудитории, люди это смотрят. Мы сейчас говорили о тестах, об интерактиве, это то, что любят медиа, но любят это не только медиа, но любят и маркетологи, и реклама. Вот этот, этот тренд номер пять, поход медиа на рынок. Его должна была озвучивать не я, это должен был быть маркетинг-бай. Но, увы, случилось, чрезвычайные обстоятельства случились, и поэтому придется мне, но я скажу приятное. Рынок начал расти, начал расти рекламный рынок. Вы видите, цифры первого полугодия 2017 года были на 40% процентов больше по сравнению с первым полугодием 2016. 40% — это очень хороший рост. Посмотрим цифры по итогу года, увидим, что будет. И посмотрите, есть абсолютные цифры в миллионах долларов, 6 миллионов долларов больше даже это тоже затраты на медийную онлайн-рекламу. Это прекрасная новость. И мы смотрим дальше. Ребята отметили, что было драйверами роста в этом году. Тоже, понимаете, не открываем Америку. Мне очень приятно, что все эти тренды, которые мы сегодня озвучивали, это все мировые тренды. Мы вообще уже практически даже и не отстаем от мира. Если раньше разрыв был там... Иногда в 10 лет, иногда в 5. Он стремительно сокращается. Вот просто имеем это в виду. Итак, нативная реклама и спецпроекты, креативные форматы баннеров, внимание, видеореклама, реклама в мобильниках, ну и классическая медийка в рекламных сетях. Это тоже никуда не ушло. Это то именно, что дало самый рост. То, что росло и не падало. Ну и есть данные от Тутбая, у которого мобайл победил десктоп. Тоже абсолютно мировой тренд. Посмотрите, что происходит у вас в ваших редакциях. Но вот это та реальность, в которой мы живем. Конечно, рост интереса к нишевым проектам. То есть падение интереса к общенациональной, с общей размытой аудиторией. И рост интереса к проектам, у которых четкая целевка. Неважно, по какому принципу, по географии, по специализации, но четкая целевка. Чем более узкая и четко видная и хорошо проданная целевая группа, тем больше интерес к такому проекту. И еще один тренд — это метрики. Все больше внимания уделяется метрикам заказчикам, и поэтому это становится важнее и важнее для редакции. И меряют уже не только аудиторию сайта. Те, кто продолжает мерить исключительно аудиторию сайтов, это уже, ребята, вчерашний день. Сегодня надо уметь мерить и продавать всю аудиторию, а она, как известно, не только на сайте. Только что мы смотрели тренд про проход медиа к своим читателям на все платформы, на которые читают. Спасибо. И следующий тренд. Ну, этот тренд э, Мы вызвал... долго спорили, его включали или да, не включать. Вызвал очень ожесточенные споры в рабочей группе медиаэкспертов. И на самом деле я очень рада, что, что его представляет сегодня Александр Королевич, координатор проекта 34MAC.net. И, конечно, это актуализация в медиагендерной тематике. И, ну, правда, не говорить об этом, наверное, странно сегодня. Да, спасибо. Я очень удивлен, узнав, что, оказывается, хотели не включать. Я бы очень расстроился. Но, тем не менее, да, медиа начинает использовать гендерно-чувствительный язык и вообще писать о темах, связанных с гендерной идентичностью, достаточно широко и смело ну, широко и смело, в том плане, что пытаются как бы самые разные, разные темы поднимать. К сожалению, смелости, смелость иногда оборачивается фейлами, и у некоторых получается не очень хорошо. В частности, конкретно, там, если мы говорим о феминитивах, то, наверное, феминитивы бомбанули больше, чем там, задача их использования. Да? Ну, то есть, использование феминитивов как некоторое создание видимости проблемы привело к очень бурному обсуждению на разных площадках, на разных медиа, что это такое, зачем нам это надо. Ну, я просто хотел бы отметить, да, быстро вот, ну еще предыдущим, да, что Сити тут, конечно, очень клево все это использует. Мы говорим, когда феминитивы, мы имеем в виду те феминитивы, которые еще не совсем устоялись, речи. Да. Некоторые очень сильно чураются этого всего. куку, -ку, например, то есть там все как бы зачем нам это надо. Ну ладно. Дальше. И самое интересное, вот когда мы обсуждали, Александр действительно отметил, что ну, самые разные порталы начинают использовать феминитивы. Ну, к сожалению, белорусскоязычные, ну, казалось бы, да, белорусский язык очень хорошо может употреблять феминитивы, белорусскоязычные, ну, в силу немножко такой, немножко правой, что ли, да, повестки иногда сторонятся это использовать. Вот. А, медиа поддерживают гражданские компании против сексизма и объективации в рекламе. А, но ну, Это стартануло еще в декабре 2016 года, но, ну, конечно же, больше всего, больше всего обсуждалось в 2017 году, включая там по март э, Это вся история с Марк Формель. Было тоже, конечно, приятно видеть, что э, медиа в общем, ну, как бы освещали это. Опять-таки, все освещали по-разному. Например, когда э, 4 по марта э, Марк Формель как бы выставил своих этих, токсичных мужиков, значит, фотографироваться в каком-то торговом центре, пришли люди выразить свой протест против этого, и, по-моему, онлайнер сделал типа материал протест против, там, сексистской рекламы и так далее, и там 90 фотографий этих мужиков и только там 2-3 фотографии непосредственно протестующих, да, ну, то есть все, конечно, открыли на протест, а потом залипали вот на то, против чего протестовали. Поэтому это скорее бы возвращаясь к тому, да, что эти темы появляются, но насколько с ними умело как бы еще обращаются, это большой вопрос. И про язык вражды, да? Да, и про язык вражды... А, ну там еще и Спутник да, привел, что... Спутник пошел еще дальше, он как бы предложил посмотреть на другие сексистские ролики в рекламе, чтобы как бы уже совсем стало всем плохо да, закрепить, да. Вот. И третий тренд связан с исследованием использования и появления языка вражды в белорусских медиа. Но опять-таки исследование не старого, оно проводится уже очень много лет. Но скорее интересно то, как реагируют, реагируют медиа на то, что их отмечают в этом исследовании. И тут скорее такой тренд, что ну, как бы ничего не меняется. Да? То есть там наша Нива снова удивляется, что у нее достаточно там, ну, как, не то, чтобы высоте, но, в общем, имеется, да, некоторый рейтинг присутствия языка вражды за счет там, цитирования Трампа, патриарха и прочее, прочее. Вот, но, как бы понимание того, что, в общем, язык вражды касается не только темы гендера, да, он касается и этнических вопросов, и этнической идентичности и прочее-прочее. Это, к сожалению, еще ну, требует разъяснения. Это был последний слайд. Спасибо большое, Александр.